Ну опять приехал Санька до нас из Мишаньки на Газели. По поросят. Саня, ты уже четвертый раз в этом году, да? да. Вот Саня четвертый раз в этом году самый рекордный покупатель. Миша, поздоровайся с людьми. Привет. Всем привет. Ого! Я думал, Сань, ты пару тюкив привозишь. Пару тюків. Ну хватит, если еще раз. Та да хватит головой. <смех> Ничего себе, спика. Ёва твою. Занимайтесь. <смех> иди сюда, Боря, иди на. Давай, бьем домой. Оп, два раза. Давай сюда, да. я так тут. Это полная газелька? Да. Это, ну, да. Это слабенькая просто газелька. Санька, ну, значит, ты я Так ты их берешь. Же... У нас Сергей Сергеевич, аж <смех> мажора. <смех> <смех> <смех> а, как я казал, что Сергей Сергеевич, Сергеев, на ледыр. на да? Он ну, <смех> <Меньший> мажор, кажется. <смех> штук. Натикувался и кура. А я кабасика, Капки так этот просив пару мешки, бо вообще нема. Блин, басик привозим. Я вчера целый час кинул, дивился. А, вообще сука, жрать так захотелось, а пиздец. Скажу света, дать тань сала меня. Пусто каштан. Нема, каштан том в Покажу уже, как якшмала, как белое. Да-да-да. Вот да. давно уже обычно. Мы, Уж ты же. знаешь, вообще нельзя так это выйти. под вечером, а потом уже наблюдать. Так, под вечером. Что а так целый час его вообще дивлюсь? Тюках, чтобы неудобно. Ну, чтобы мне тоже, вы Нет, здоровье, расстрою, я раз, взял. Раз, веревку разпустых так потом двору Или Хавайдос туда снимать через два, я взял, то еще. Ну, маленький Тихо одна прохолостыла, да? Да. да, что? да я иду, а потом, да, что-то, им все вот там, здесь сосковый, и кратер, не там поняли. А, а тут покрываем, думаю, как покрыл, покрыл, она забурует. Покрываем, покрываем, уже два ума прочего, разрывалась, а потом, думаю, понятно, буду уже его морочить. Молоденький есть. Не, молодежь есть, да, еще жертву взял так. Ты да, их покрыть. Что, там. -то? У тебя же скопленно хорошо. Ну, а, сейчас трошка. Буду поворачивать. Ну, начнем. Ну, наверное, Нам хорошо было ехать. Трошка прорыжалось, но прыгать, да? А? Туда, да. вот, вот. а вы прям сюда, в гадык, да? А, вот же, это, это Балитая да? Что в ну, да, Ну, да. А солому туда. Мы. туда? Да, туда. Есть. Нет, не бачу, здесь. А, Есть. Ну, там там не надо откладывать. сейчас, сейчас. Ага. Меша, ну, я шумлю на одной А, наверное. Нормально там стоять. Да я так пылкой торцем. Да, понятно. 17. Из тех, друзья, всех выводов осталось сейчас 11 штук, и они их заберут. Соби пополам в на двоих. Свиноматки у них подрастают пока, своих нема свиноматок, и берут на откормку. Кабанчики, пару свинок на свиноматок. А кто свиноматок хочет? Ты можешь, да? Двух а, на свиноматах ты... Сергея Сергеевич. А, так вы ему, да? Да, то же двоих ему, а ты Уважаемому человеку, привет Сергей Сергеевич. Тебе тоже все знают. Ты серьезная людина. Земли богато в тебе. Приехал, прибедняется тут, а так и этот. А на мои отходы сказал, я бы их еще два раза перебрал бы и продал бы все. Вот сколько получилось соломы, ну нам соломы с Андреем на копчение туши и полутуш хвата, сейчас пока наделать ящичек покажу вам поросят и сегодня проезжали тоже забирали поросят и и перед этим проезжали. Ну я не показывал, когда там по пару штук. Вот что осталось, я их всех кучу согнал, и сейчас будем их выгружать. И эти с этой клетки я туда перекинул, что осталось, и с этой. Они все одинаковые. Кто даже проезжал и не выбирал там кому на маску, то брал свина кому на откорм то брал кабанчиков вот так я отсюда тоже я позабирал сегодня надо все полностью все убрать продезинфицировать опять клетки и сейчас на следующей в конце следующей недели буду делать отъем и опять затаривать сюда там по моему Одна партия заказана, тех, что сейчас буду делать отъем, человек с Италии заказывал. А все последующие опоросы уже сабина откорм. А вот так. Санька в прошлый раз привозил яйца, перепили Так что у нас яйца, мы этот апорт хватаем. Вот так быстро всколовозовый ящичек. А, не вылезать, моменту эту нормально. Да. да, нормально. Ну что, пошли пора сад подниматься. Если что, потом тележку возьмем, да? Да нас просто очень быстренько закрепят. Теперь для девушку надо заловотать. Дорогу, да, да я уже думал, да. <смех> или больше колеса поставить, Миш. Бо вдруг все с них а так тишу. Ну, основная масса кабанчики, Сань. Угу. есть свинка. Угу. Сергей Сергеевичу свинки есть. Это волосатый, вообще, капец. Ну, покрытый. Да? Кантур покрытый. Э, дюрком. Распи, распи, Тут, Танька, <клев> вчера вечером я обнаружил один поросенок и срижит, понял, угу. начал поносить. Я вчера его проколол, угу. так что если я обнаружу, там один этот. Не переживай, он проколот. Угу. И не перекармлю, не перекармлю, сразу не давай им ту волю. По чуть-чуть я насыпаю так, чтобы он не едут. <решили> вот так. Что, <Шо>, пойдем хоть кофей? <решили> да, кофейка. Так, ну что, будем загружаться? Да давайте же этот. Все положено. Все положено, да. Те, что поворачиваются, то сзади. О, вот а так. Да, так, Санька. Там ножка, нажимай. Я уже понял, как она о, Да. Во, во, во. во. Оп, ну что, залазать? Ну давай, ты мешай. За ногой ловы я буду снимать. И туда просто айфи. Да. да! Чуть совсем. У всех, Усы, да. А, а что, Также Санька вот так потихоньку выезжает. И а я на олейке разворачиваюсь, понял? Вот так. И дальше по лейке иду. Вы на лейке. Вот так, друзья. Вот новый человек с тачкой. Уже як злитый як всю жизнь, так. Засунув. А, вони билися, як кучу скинув, понятно. І вони билися за ухо друг друга. А зараз перемішаються за рухом. грузили одиннадцать штук и дав я предстарт. У меня оставался, у меня уже маленьких поросят нема. Ну есть, ну присына То есть это то, что я давай этим мешал и с стартом отдав тоже. А ты Вика Саньки передала за перепиление яйца за мед. Благодарочка. Вот так, друзья, и работаем. Насчет каштана. Что каштан в станку? Ну, каштана я подержу в станку. Сейчас через неделю делать отъем новых поросят канторов у киевлянки. И киевлянка загуляет. Киевлянку покроем и каштана на свое место а так как он себя чувствует в станке нормально Анфиса у нас ожидаем опорос да? опорос эту мы еще забракованную не убрали будем убирать Поросята. вот этих поросят о чем делать они и так уже хорошие крупные о чем будем делать через неделю в следующее воскресенье получается они еще подрастут это поросята заказаны с Италии. человек приедет заберет кантора. дело не в том дело в том что вот я попродавал своих всех поросят продал всех поросят своих а Пару клиентов, которые мне заказывали поросят, один заказал, по-моему, 6 штук из сум, но он там предварительно написал, что так и так, извини, не могу взять там по стечению обстоятельств, это такое дело. А есть такие типа заказчики на поросят, я просто тем, кто смотрит свиноводы, чтобы были внимательны, заказывают 10-20 штук, я ж держу ему 10 штук, вот эти, что там, или 11, что Сани продал, и те, что у меня, грубо говоря, один выводок. Это были заказаны. Я ему звоню, что так и так можешь проезжать там в следующих выходных. А он мне, да ну, я поговорю с напарником, я там это... Да. Потом на Вайбер пишет, а что за порода, А что а у вас это? Я ж перезвонить, объяснить ему, он уже трубки не берет". Поэтому таким типа с виноводом, покупателям 10, 20, хоть и 30 возьму, сразу предоплату поскопать. Кто заказывает у вас больше там 8 штук, берите предоплату. Это хорошо у меня, я там, ну не он, я позвонил, Саня мне тоже заказывал поросят. Я говорю, Саня не получится, они все заказаны. И получается из-за этого человека, который типа заказал поросят, я поотказывал, но человек, наверное больше десяти анистас нам надо просто а нет заказанный человек ждет думал чтоб его не подвести, ему продать поросят. а такая фигня получается поэтому кто вам заказывает 8 10 штук предоплату скинул на карту все запишите его и он ждет а тут таких есть вот приезжал ко мне в Солчанск он заказал 10 штук сам предварительно там я заказывал написал на вайбер хочу приехать и это серьезные люди Спасибо, что такие есть, серьезные, нормальные люди. А есть фуфлометы, поэтому этим фуфлометом, ты вообще, ну, кого я знаю, я и так то его запишу, а кого не знаю, ну, буду по предоплате. Потому что такое, мне сколько людей звонило, я всем подсказывал, за этого переживал, думаю, заказал, на что-то рассчитывают, планирует на карман взял по сезону, а он вот такое мне лепит, ну, это вообще бред. Я, насколько не привык до таких людей, вот это фуфлометов, что просто. Поэтому будем, друзья, в будущем по предоплате. Кого я не знаю, заказал 10 штук, предоплату заплатил. Меня прям аж дня два думал, как так можно заказать и отморозиться. Так это, ну, ну, то какой он сам, а так у него и жизни Это, этим все скажем. Так, сейчас... Э -э -э. Каждая свиноматка, которую я поросил, вот, к примеру, как обезьянка и Нюша, да? Нюрка. Нюрка. Вот они все на свободе, покрыты. Тогда после того стресса что мы делали хляком, всех покрыли два раза. Первый день и на второй день покрыли. Обезьяну только один раз покрыли, на второй день она уже не стояла. Они на свободе, а были в станках. Сейчас вот свиноматка, которая тоже покрыта, она покрыта. поросят откормила, все нормально, выпускаю ее на свободу, на свободу, с чистой совестью, вот детка у нас освободилась, пошли, пошли, пошли. 30 дней и мы ее покрыли в станку и все и теперь она будет вот так может месяц, может два может даже и три так, а там какать возле колени все, конечно ей хорошо она вырвалась на свободу а Дальше, ну, получается, каштан у нас, э, уберем каштана со станка. Но мне для моих свиноматок, вот, допустим, рыжка, ей надо э, станки большие. То есть вот такой станок ей надо, вот у меня их два. Где у меня антиса и где у меня киевлянка, это большие станки, длинные. Вот мы сюда посадим рыжку, киевлянку уберем, поменяем с рыжкой. Потом мы берем Анфису, когда она там, дай бог, подкормит поросят, посадим сюда машку больших. И вот таким методом методом поменяния мест, кому к ближе сюда, то покрытый навольный вольный угол туда. Поэтому не переживайте, они откормили поросят. прыгать, скакать, покажи, видите. покажи. Прыгать, скакать, а ну, конечно, в станку постоянно. Крикушки. Вот так. Крикливы. не бачили, где-то носит. Да, сейчас прыгаю. Рада, рада. Прыгай, скакать, да? Вот так, вот так, вот так, вот так. Я считаю в станку стоять, ну есть, что в станку стоять постоянно, круглые, вот, но ну, это немного и бред, она должна расходиться, разбегаться, а уже ближе к опоросу, загоним ее опять в станок, и будет нормально с она откормила своих поросят, все хорошо, претензий к ней нету, молодец, имя крыхливое, рада, рада, все, еду, Тут и еда, тут раздоля. Клетки большие, 2 на 3 метра каждая клетка. Поэтому так. Поэтому так. Вот тут у нас у рыжки, получается гуля. Гуля мы уже и прорезали. Или что, скидали. Вот уже, видите, вот эти руки хватает. Вот гуля. Но она, вот не на рыбу, она... Как, как типа, типа типа жировика. Вот такое что-то. Мы не знаем, что с ним делать. Типа жировика. А это кричит, правда? Так что, друзья, такие у нас дела. Сейчас мы ожидаем попорою этот спицы. Станок, этот станок стоит свободно Станки у меня все одинаковые, оцинкованные и покрашенные, краска не схватывается, станками больше чем доволен, удобно, комфортно, тем более так, методом попросилось на свободу, потом со свободы опять сюда и, и мне хорошо и хорошо, эфочек будем покрывать уже где-то в ноябре, я думаю, и таким образом он так гуляет и таким образом вот так и живем так что, друзья, такие дела еще раз повторю, кому надо будет у кого будут заказывать поросят от 8 штук и выше берите предоплату потому что интернет такая штука он лежит на диване, что-то ему там в голову ударило, заказал, вы месяц переживаете за него, держите ему тех поросят, а в итоге потом ему с напарником надо поговорить и трубки уже не поднимает, ну я не знаю, может оно так и есть в жизни, но я как бы не привык до такого, если заказать, ну не получается заранее там, да так и так не получается, Но ну, это ж такое дело, сам знаешь, что Сегодня есть деньги, зато заморозится. Ну это вот это фуфломет. Я по работе их знаю. У меня я больше 10 лет настройки, У меня по 10, по 15 человек работал. Я знаю, что это такое. Это вот такие есть люди. Поэтому будьте аккуратны. Это типа мошенник. И я как бы не за себя запереживал, что я там не про, я знал, что я продам. Я после того Саню набрал, а Саня заказывал, я ему тоже отказал. Я говорю, Саня, так и так, он говорит, ну сейчас я перезвоню, прикинем, сколько нам надо. И вот он заказал 11 штук, говорит, заберу. Я просто думаю, как человек, которого, допустим, нету, сколько покупателя на порой себя, держит, держит, и вот так потом звонит, и все. Ну это же полный бред. Шо, а и пишет? А что у вас там за порода гибрид? На базаре там баба манят, я расскажу, я какая порода там были. По 800 гривен, там можно и по 600 дать. Есть деятели по 600, по 800 гривен заберу 10 штук. Типа, мы уже насколько бедно, то что готовы отдать по 500 штук, по 500 гривен поросят. То есть, пускай едут на базар покупать. Я вам скажу, какие они купят на базаре поросят. По 500 гривен. Пойдемте, покажу уже, кто остался до конца видео. Покажу. Пошли. Кому там надо по 500 гривен? Кто хочет сильно дешевых поросят? Сейчас в больничку. Тут осталось уже выживших только два. Вот они. О, по 500 гривен на базаре берем, покупаем они переболели не растут и со всего выводка с 10 штук осталось только 2 и то неизвестно, что будет дальше о, видите это самые крепкие получается, выжившие я ими и предстар туда насыпаю, и водичка, все свежая. Ну, ну, роста нет, поросят. Роста нет. Роста нет. Тот, кому надо, кто там любит по 500-700 по гривен поросят, заказывайте, записывайтесь по предоплате. Кто такие умные есть. И вообще, я вам скажу, YouTube открыл мне глаза, вот спасибо, что, что каналу, Ютубу именно, открыл глаза мне на людей. Я как-то думал, все намного проще, а оказывается нет. Поэтому, ну, вот так, спасибо каналу, Ютубу, открыл мне глаза, что насколько есть люди разные есть просто завистливый человек и прям откровенно завидует ну, и не скрывает этого есть фуфлометы есть типа а серьезный человек да и короче это перечислять полдня так что вот так друзья не... я вам говорю кто заказывает по предоплате отдал предоплату а потом что-то у него не получилось до свидос. Потому что цените свой труд немного. Цените и не отдавайте за копейки хороших поросят. Вот так. Вот у меня солома теперь есть. И будем кормить. Будем кормить и убирать вот эти вот клетки. Готовить а к следующему. ну это аж через неделю я сюда кину тех поросят, кантуров. И то они у меня заказаны вот сюда их в одиночку, тут у меня одна поелочка хорошая с канистрой я там воду уберу поубираю, продезинфицирую и все дезинфицирую я просто помыл, вымыл, подмел и все можно насыпать извести негашеный и опять вымести вот так кто спросит, а ты подкислитель поросятам, или там кому даешь. Никогда не пользовался, подкислителей не даю. А дезинфектора? Пару раз дезинфицировал, когда мне знакомый дал мешок или два, просто так. И поэтому я дезинфицировал. Потому что дали просто так. А покупать, дезинфицировать не. Все, всем пока. А мне надо тут заниматься. Всем счастливо.